А ты что ответил? Я говорю, ну, скорость ухода, говорю, хорошая. Я вот вспоминаю, да, вот до 50 лет, да, когда я поднимал, я мог взял прийти, да, даже в плохом состоянии все, да, вот нас да, все на 140 мог взять на грудь. Она могла там мне придавить. Там, знаешь как, аж это, чуть ли не локтями коснуться бедер. Ну, а ноги сильные, что я раз встал. Моем случае Мне сейчас Я вот почему свиста брал В чем проблема возникает Иногда Не могу взять Подорвал, да? Вот смотри. И просто вот так делаю Она Свалится Здесь надо Ее как Смело сюда как бы иногда срабатывает, вдруг по горлу стукну, вдруг пальцы выскочат А вот я тогда тебе видео пришел, стал делать как бы не боясь И она вроде как неплохо. я сейчас буду Какой вес? Нет, сейчас Раз на грудь толкнул Опять брошу, раз на грудь толкнул, вот так Ну как бы Чтобы на два раза, чтобы полный Полный как бы Я же ноги подзабил чуть-чуть Сейчас отойдут а, Разгонять надо, не я уже чувствую, что меня разгонять надо Я иногда в конце тренировки уставший бы Легче поднимаю. Слушай, я в молодости Вот Сколько подымал до последнего да? Не знал, что такое мотать бинтон И не мотает Никогда вот даже это, Мысли не было А сейчас уже все Чуть-чуть и все, она пошла Кожа грубая Раньше-то я, тогда... я, вот мы, когда в Равана выступали до 50 лет, ремень не одевал, и 45 толкал, полтинник толкал. Я тоже в стуле России когда была, чуть ли я поздно размялся, в толчке, стал нагонять, нагонять, нагонять. Третий подход сделал. И что-то, блин, прихожу с место, где думал, Взять". я думаю, Я же без ремня поднимал. То есть всю жизнь поднимался ремень, особенно на соревнования. А тут настолько отключился, что даже выступал. Я вон когда мастер делал, 19 лет мне было. 40 толкнул. А еще там еще была такая, знаешь, я. В январе выступал, а в ноябре, а в декабре последнее выступление было, но ну, за месяц. Я 35 на не взял на соревнованиях. Ну, десятку рвало. А тут уже под дебель, мастер Я приехал, когда мы борьбу приехали. Я 10-40. Типа заявил. А там у нас был Виктор Викторов такой. Он ты сколько, 10-40, нет, максимум 105, 130, 5 или 130, он сказал, не, я все, я психанул, когда я подхожу праздничек, настроение раздал ты что такое, говорит, на меня, я говорю, не, я не буду начинать столько, а сколько ты хочешь, я говорю, 10-40, я тебе к этому записал, а перед подъездом. Знаешь, как он меня заводит? Он еще какой-то Я там ну, Сколько? Сколько? Сколько? Толку? Сколько толку? Вот 130 Я яйца под положусь положу, если ты 150 долгишь Я дверь ухудовываю Чего я? Я, знаешь, я еще такой Психолог специально заводил Десять начинаю на разминке в стойку порвал, сам убился. а согнал я 7, 2,5 весил, и подсогнал, и скорость появилась, 10 выхожу в ПП, Виктор в другую, нифига, 15, и 117 я уронил, за голову, по-моему, вперед или зад, не помню, 117,5, 40 толкаю, и сразу на 50, 5. 50 толкаю, я даже вот не помню, как толкал. Смотри, а ремень-то не одел. Так, следующий вес. Я все, друзья, да, блядь, впервые выполнил мастера спорта, все. Я все очень блядь. Да для меня психологически было ну, это что? Я 35 на грудь не брал. А тут болтиник толкнул, еще 55 идти. Хотя реально, честно говоря, болтиник так хапнул. На грудь толкнул вообще еще, ну, Бывает, еще сила есть, а чисто морально, у была цель Потом и... я душ принял, ходил, все, да вот, дуги в свою категорию вступают. И тут на разминке подошел, 150 пятьдесят там стоял Я оторвать от помоста не могу Я просто думал, как ее толкнул, два часа назад опять подворот. С ну да. подворотом. Опять надо вот мне лучше лишний подход сделать. Поработаем. выскочил. Такая штука бывает. взял да она подвисает локти подраслабил и прям чувствую легла на грудь да я и, и ты видишь даже она зашла хорошо да а я ну, раз вот так напрягаю она подвисает Но, когда начинаю садиться в напряженном состоянии она еще больше виснет и руки уже медленнее на 85 4 пату входа блин, я первые два не вырвал когда вот иваночка и mm -hmm. думаю как так блин заканчивает тренировку блин, с неудачными подходами блин и потом третий вырвал потом думаю надо закрепить и четвертый пошел вырвал я офигел блин. 4 подхода на 85 заки Да, так же как предыдущие. Да, сейчас на грудке игла хорошо, я сейчас прямо ее на грудь дел. Давай также мощно, запас есть, хороший. Как-то на грудь натяжно беру. Это нормально. Пока нормально. Сейчас уже уже надо на автомате поднимать, уже задумываться не нужно. Ну да. Ты в стороне вытянул вперед. Давай, Юра, красиво. Подрыв. Локти вперед в подвороте. я испихую но сейчас полеселее на грудь взял да да но да, я сейчас как это как состав старта подснял более Смотри, взорваться. Нормально. Блин, две руки вылетел, ё Да и на я взял. Нет такого затора, надо тут что-то убрать. И осталось еле подхватил, блин. В конце отрубает меня. Сейчас же ничего нет. Кистин елку. Мунарки взял. Ну лучше уже больше не пробовать, потому что облегать будем. Психологически, прикольный... Там все хватает. Вот, мозга. Уже со старта у меня какой-то. доверие надо перестраиваться но ну, видишь я что тоже 80 82 85 87 на ну, же в копилочку идут эти объемы но зато видишь потихонечку потихонечку я да. на 97 также было я на тренировках там больше 70 не поднимал Потом. мне в следующую неделю буду заниматься этим на разы брать на круг потому что меня вот это вот рубает я вижу, даже 60 килограмм при разминке был момент, когда я не подвернул 80 килограмм сейчас подойду. Толчок? Ну, да ну, надо же этому завершить как-то ну, после стало лучше 90 80, это не будет Надо, чтобы ты так ощущение будет то же самое, только чуть-чуть полегче. А так, также надо выложить. Вот и это бы для моральной поддержки. Если у тебя проблемы в взятии но будут у тебя здоровые ноги, а чё Вот а Тебе нужно отрабатывать вот это вот именно связка Подрыв и падение с подворота Потому что сейчас вот чуть поменьше вес как бы, да? Я еще как бы, да А как чуть высота у меня как отрубает вот эта страховка подворота вот этот страх, а, а из-за этого я могу кисть травмировать. Ну само ты не появится, если ты будешь приседать или тяги делать, но это тоже не появится. Я сейчас. Вот у тебя сейчас слабое звено. А я лучше я... сейчас взять тебя на грудь, восемь разом на два на три на грудь. Ты можешь не грипповать. Не, не, для меня это важно Вот это вот переломный момент Вот, на 90 килограмм ты прям работаешь Ты прям на грани Ну возьмешь ты сейчас на два раза 80 ты все Это тебе не поможет, собственно Тебе вот именно вкладываться надо вот именно, Чтобы твой автоматизм Вот этот, как ты говоришь, башка отключается Но чтобы работал Подворот Вкладываться в подрыв Тогда же еще раз 90 подойдем Подойду Давай 92 Да ну, какая разница? Тем более А если уронишь, будет разница? Если уронишь 92, а не возьмешь Будет разница? Ну Или ты скажешь, да, какая разница? Ну, да какая, можешь поставить. Возьму. Да, Не да, вот это. Да я поставлю. Давай по системе. Килограмм, что такое? Это 92,5, что ли? Да. По системе кого то мне забыл фамилию? Что такое килограмм? Ты рассказывай про московский. Я космет. Смотрите, валишь? В Полонске? Да, Полонский. Полонске. Ну да. А -да. Но я сейчас, кстати, когда на 90 подходил, я вспоминал твои слова, что он так, что такое килограмм. Я себе сам говорил, что такое килограммочки я сейчас прибавил. После 87. Давай, супер работа, супер. На перебор всему. Преодолеть себя. Ну вот, что такое килограммы? Вот видишь вот это рабочий веса а не вот эти 880 там на два вот ты видишь борешься ты борешься и сам сам вот нарабатываешь вот эту вот, э, вот эту вот работу вот этих всех амплитуд потянул подорвал влез в нее с груди Знаете, с груди так тяжело спихвай как по-другому Благо, что это толкаю. Сейчас понимаешь, я более посмелее. Ты знаешь, когда боишься, я тебе начинаю сразу уходить, типа. А здесь я подорвал ее, реально подорвал все. Это я помнил как. А? Вот начинаю. Подготавливается, особенно после слива. Вот у меня как сейчас ну, после болезни съелся. И вот сейчас набираю, у меня психологически начинаются мозги. Вот это. Я до этого 84 килограмма или 83 весил, И он спец толкал. На грудь как палку брал. Сейчас вешу 87. Еще подход сделаю. Надо сделать красиво. На грудь сейчас получше как-то повеселее. Да я чувствую, там она ей подзалетела. Но потому и... что, видишь, ты крутишься уже, вот крутишь его за своих 90, 95, 92, вот ты уже, ты как бы в режиме. А когда ты начинаешь 90 95 100, твой организм не, не, не успевает перестроиться. Ну, ты психологически не успеваешь перестроиться. Штанга тяжелее, а у тебя там в голове сумбур. Сметение сразу А когда уже вес привычный, ты просто вот как бы работаешь Давай, Юра, на усталости Зарядись <связывая> ну, да, да. ну вот, блин, как будто рабочий вес обычный Хорошо взял. Вот, э, вот. Ты уже поднимаешь, как будто как будто, блин, каждый день. Нет, а ты вот видел, как Внешне она? видно. Легла на грудь хорошо. А прям я почувствовал, что она прям там, знаешь, как как как бы самортизировала. А то на руках виснет. А потому что вот. Потому что не надо прибавлять по 5 килограмм на пределы. Я же тебе говорю, двигайся по чуть-чуть. Слушай, это из груди прямо так почему медленная длинная туда зашла? Я легче толкнул, чем вот те предыдущие. Ну иди 95, иди. Только не надо говорить 97. Иди 95 сейчас, чуть по чуть-чуть. А Или ты хотел залезать? Ну а подходы я толкнул, да, 95? Вот. Сколько у тебя рабочих подходов получилось? Выше 90 С 90-х, да? Не-не, после 90-х. Раз, два, так, раз, два, Вместе с три, четыре, пять, шесть, семь подходов. Вот, давай восьмой. Восемь рабочих подходов делаем. Ударный тренировок. Вот я сейчас. Подорвал смело, как бы, да, вот, все. И зашла она хорошо мне. Она на грудь, когда ложится, хорошо, мне толкать легче. И пальцы не выскочили. Потому что я ее подхватил нормально. Ну, Но определенно да. Я вот каждый подход, мне все, э, как тебе сказать, веселее, смелее уже. Нет, нет такого, знаешь, как, сомнений какие-то. Убьют. Ну, будешь делать? Я поровнее поставлю, что-нибудь Да Ну, подход, да, подход наверное, да, сделай Да, да, сделай, Возьми подход, сделай Только ты подумай, какой, немножко не успеет. Ну, давай, как а скажешь ты? Давай, как скажешь Ну, я предлагаю, если физически ты вытягиваешь, то 95, подойди Ну, давай, подойду сейчас, соберусь, хорошенько Конечно кстати, вот этот месяц надо тебе на... Ну, раньше ты, допустим, много делал тяга приседаний, то сейчас тебе надо идти вот в сторону... Классивности, да. А, потому что, знаешь, когда мы делаем базу, мы а, растим миофибрилы, то есть у нас растут мышцы. А когда делаем классику на максимальных весах, мы начинаем вот этот объем мышц рекрутировать, то есть заставляем а, вкладываться в работу. То, что... С тобой сейчас происходит. Видишь, ты говоришь, мне стало поднимать еще легче. Это ты, вот у тебя включалась в работу 70% вот этих миофибрил, а ты в процессе адаптации на четвертом подходе уже в 80 их включаешь в работу. Вот ты видишь, о чем это говорит, что физически ты готов, я больше и все. Видишь, что ну, подходов делаю. Но ну, только такими только таким методом под, подхода тренировки ты сможешь заставить их работать Давай! Красивый, хороший день! Потрясающий подход на 95, легко! Последний подход, вложиться и все. Потянул, взорвался. Во! Хорошо. И палец по правилам успел. Умудрился. А ты хотел какие-то 80 килограмм, блин. Ну тебе не нужны эти по два раза. Вот рабочие веса. А ну, велел, вот зашу. что заставит тебя по-настоящему работать. На грудь релка хапну. А вот потому что я подошел. Вот так. На стороне Вот так послабил. Все, она на автомате. Мощная память есть. И что? Восемь подходов. Что, это предел мой получается, что ли? Что я столько могу? А сто не могу. Нет, О чем ты, это не, не, подожди. Ты, ты сейчас рекрутируешь свои мышцы. Когда ты сделаешь подводку к соревнованиям, ты с этого веса начинать будешь. Тебе будет легко. А того же как попрет. Насколько готов. Слушай, это... Из груди не мазанул Я же не говорю Вот ты, я тебе предложу перед тренировкой Сделай эксперимент Прибавляй по 2 килограмма. Ты бы, может быть, сейчас и 97 сей толкнул А то, может быть, и на 100 бы замахнулся С удачным подъемом Да стой или... это вот А Зачем? я сейчас вот тянул, да? Те же ощущения Просто здесь я подорвал Подорвал смело, не испугался и подвернул лоб. Правильно. Я тебе стараюсь объяснить, что когда ты прибавляешь по 5 килограмм этот вес, ты очень чутко начинаешь чувствовать. И возникает в голове какой-то суббот. паника, там, измена. И она тормозит твои, твою двигательную активность мышц, И поэтому не хватает ни подворота, допустим, ни еще чего -то. Вот сейчас я брал, это вот мою. Приборол себя. А палец почему выскочил? Потому что я не тормознулся, а локти поднял и все, она там. И залетела то с запасом. Ну да, я думаю, 97 твои были бы. Если есть желание, можно 97 полетить. Да я уже устал. Туда ну, все, конечно. Устал уже. Это, во-первых, во-вторых, у меня ну, огорожение ну, было, я себя просто пересиливаю сейчас. Нет такого кура, я даже энергетик выпил, и то вот, хожу так, без настроя.